Ясно? Брат. быстро задавайте вопросы. А, ши. <звуки> <Are she? звуки> Фу. <пш> Мама. Бегир, <пш> это я. О, читей. А я не понял! Мне две девятых, большую девятую, шестую с экстрасорсом, седьмую, две сорок пятых и одну с сыром, а также большую сотку.